Мосты Белграда. Горы мужественные, небо женственно. Реки зеркала, зане божественные. От того ли так глубока вода, что имеет слух? Слышит не всегда. Что имеет звук, не всегда звучит. Бьются зеркала и горят в ночи. Бомбы падают с неба точечно. То война еще не окончена. Ни турецкий плен, ни племен набег Городу грозит на слияние рек. Справедливым мир можно ли считать, Если б самый дом завалился тать? и мужья, даже старики, вышли на мосты, взялись за руки. Горы мужественны, небо женственно, реки зеркала, Зане божественны.